Ребята, всем привет! Вы на канале Майнкрафт Гайды, и сегодня я буду создавать о, сервер и будем его настраивать. Давайте начнем. Для начала нажимаем прав правой кнопкой мыши, о, нажимаем создать и нажимаем создать папку. Это будет наш сервер. Допу давайте назовем его, допустим, о, назовем его сервер. Сейчас, секундочку, давайте переименуем. Сервер. Так, все, мы на написали. Так. Нет, подождите, давайте сейчас переименуем быстренько. Так. Сервер 1, допустим, вот так, все, вот наш сервер, вы можете называть его как хотите, разницы нету, вот мы его назвали, теперь открываем папку и пишем туда, мы создаем, для начала мы скачиваем ядро, давайте сейчас его скачаем, скачать ядро, допустим я хочу скачать спигот, spigot. Spigot. вот ядро спигот, открываем 1.12.2, вы можете скачать любую версию. Нажимаем вот сюда. Теперь идем в сервер 1. Нажимаем «Сохранить». Далее. Теперь давайте найдем запускатор. Так. А, давайте напишем «байтник сервера». Давайте. Нет, подождите. «Байтник сервера». Сейчас, подождите. Давайте напишем. А, запускатор. Давайте запускатора Так. Вот так вот, готово. Сейчас мы посмотрим видео. Вот так вот, давайте я оставлю в описании. Я просто нахожу любые, с любых ютуберов, и вот так делаю, просто взял. Потому что писать это сейчас очень долго. Далее создаем текстовый документ, называем его, допустим, это будет старт. Все. Мы сделали, создаем, открыли. Теперь вписываем вот эту команду, ссылка есть в описании. Потом мы меняем вот это вот. Название меняем на сервер. Ой, давайте меняем на сервер. Точка Все, теперь мы можем закрывать. Смотрите, у вас не будет вот этого расширения. Если у вас есть, то все, вам э, делать следующего действия не надо. Если у вас этого нету, то мы нажимаем три точки, нажимаем свойства, ой, нажимаем параметры, далее нажимаем вид, Листаем в самый низ и видим вот это вот. «Скрывать расширение для зарегистрированных типов файлов». Мы убираем галочку, нажимаем «Применить», нажимаете «Ок». Далее обновляете Вот, показывает дополнительные параметры, «Обновить». Все. И у вас появляется вот это расширение. Мы нажимаем, переименовываем. Вот сюда. И теперь меняем TXT, меняем на точку BAT. Нажимаем Enter и нажимаем еще раз Enter. Готово. Теперь запускаем наш байтнинг и... А, мы забыли еще переименовать вот это название. Надо переименовать его в такое же название, которое у нас будет, которое я в такое же название, которое было там написано. У меня было один написано, а я написал тот на сервер. Вы можете назвать его хоть как, но мне удобно сервер. Все, у нас вот так вот, у нас открылось и закрылось практически сразу. Открываем yula.txt. Далее, вот это можно убрать. Вот так. Вот. И ула у нас стоит false. Мы меняем false на true. Пишем true. Сохраняем. Выходим. Теперь мы можем опять запустить сервер. Давайте, он запускается. Все, наш сервер запускается. Так, запускается, запускается. Все. Сейчас ждем, пока у нас запустится наш сервер. Все, наш сервер запущен. Когда у вас появилось такое down, все, вот, у нас запущен, мы можем закрывать сервер, вот. И каждый раз, когда вы будете открывать вот этот вот старт, тот всегда он у вас будет работать. Теперь мы можем, смотрите, у нас появилась папка «Плагинс». Если вы скачали любое другое ядро, допустим, ванильное, на котором нету плагинов, то у вас этой папки не будет. Если вы э, хотите поставить, то можете поставить любой. Есть букет, есть пигот Я никого не оставляю скачивать именно как у меня ядро. Вы можете скачивать любое. Я вас не оставляю. Я решил скачать пигот Теперь мы можем устанавливать сюда плагинс. Открываем папку плагинс. Вот, вот эта папка. И давайте теперь скачаем, допустим... О, сейчас мы будем скачивать, давайте, essentials. Для начала э, пишем essentials. x, допустим, переведенный. Переведенный. Все. Мы открываем о, на русский. Сейчас мы переводим. Вот так вот. Готово. Вот Заходим по первой ссылке. И можете... Вот, нажимаем «Скачать перевог, перевод». Нажимаем «Скачать все». Вот здесь. Далее мы закидываем в папку «Plugins». Нажимаем «Сохранить». Далее мы пишем «Скачать Essentials». И вашу версию. Ой, подождите. Давайте напишем сначала. Uh, скачать Essentials. Вот, мы написали скачать Essentials и пишем вашу версию ядра. Допустим, у меня версия 1.12.2. Все, мы скачиваем, заходим вот по ссылке и скачиваем. Вот. Вот наш мод. Ссылка, точнее. Нажимаем сохранить. Все. Мы скачали наши плагины. Отк заходим в нашу папку. Теперь смотрите: вот это нужно, можно пока что вытащить папку. Открываем эту. Далее мы можем. Подождите секундочку, открываем здесь и переносим сюда. Готово. Это можно удалять. Открываем. Далее. Ищем здесь папку Lang. Смотрите, и чтобы нам не было сложно прям вот так вот дело, чтобы нам не переделывать вот это вот по несколько часов. Вы просто смотрите, что делать. Смотрите, что мы можем сделать. Чтоб нам как бы это не мешало. Смотрите. Откроем наши Sentials. Вот наш. Вот, смотрите, вот наши Sentials. Теперь мы. Смотрите, мы можем переименовать. И либо же не можем переименовать. У меня он уже переведенный, я ссылку, наверное, оставлю в описании, потому что у меня так он переведенный уже есть, но вы можете также перенести и добавить его в папку. Все. Можно, допустим, переименовать плагин, допустим, вот это, 1, 2, 1. Нам это не нужно, нам таких подробностей не надо, допустим, мне. Все. Теперь давайте скачаем второй по важности плагин. Допустим, это будет via-version. Via-version. Uh, via я все ссылки оставлю, на которых я скачивал. То есть вы можете скачать. Открываем ViaVersion. Он нужен для того, чтобы, чтобы, допустим, переносить версии. Допустим, чтобы могли заходить с 1.12.2 по 1.17. Вот так. Вот, можно вот так сделать. Вот, он позволяет зайти с разных версий. Нажимаем «Скачать». И смотрите, вот, ищем нашу версию. Допустим, вот, 1.17.1.1.8. Вот эту вот версию. Нажимаем скачать. Далее э, скачиваем в ту же папку, в которой у нас было. Нажимаем сохранить. Готово. У нас все готово. Все у нас скачалось. Скачался сам плагин. Вот наш плагин va версия. Далее. Кстати, еще хотел сказать. Еще хотел, сказать, упомянуть, что чтобы S&TLS правильно работал, нужно, нужен еще ему плагин VELT. Uh, да, пишем World World. Все. World. Сейчас мы тут уберем и скачать. Скачать. Пишем скачать. Нам, допустим, нужна 1.12.2. Вам, вам любая версия, которая вам нужна. Все. Скачиваем наш плагин. нажимаем сохранить. Сейчас нас. Все, можем закрывать. Готово. Вот наши начальные плагины, которые нам понадобятся. Теперь нам скорее, вам, скорее всего, понадобится э, плагин на менюшке. Менюшка называется Deluxe Menus. Вот, минус. Теперь пишем нашу версию. Допустим, нам нужна 1.12.2. Заходим. Сейчас, вот сюда заходим на любую ссылку, которая вам нужна. И за... вот скачиваем вот этот файл. Все, мы скачали. Все, готово. У нас уже есть какие-то более-менее начальные плагины, но надо, нам нужен обязательно плагин на привилегии. Вот. Чтобы нам... Плагин на привилегии называется Lagperms. Пишем. Я все ссылки оставлю в описании. Все, открываем Lagperms, пишем. И 1.12.2. Давайте скачаем Lagperms download у нас получается на букет можно скачать все секундочку так вот у нас подходит на все букит uh, и спигот uh, практически од одно и то же просто банги корт он намного сложнее или допустим фабрик это фабрик это для это мод а именно если вам нужно именно как плагин чтобы не скачивать его всем чтобы он загружался автоматически, то мы можем, мы можем скачивать его как плагин. Все, мы его вот скачали, вот наш lagperms. Готово. Вот наши основные плагины. Чтобы вот, Давайте запустим мы с вами сервер. Все, наш сервер запускается. Давайте, пока у нас запускается сервер, я открою Minecraft Launcher. Еще перед этим я хотел напомнить немного, что если, допустим, у вас нет лицензии, а вы хотите как бы играть на серверах, то мы открываем... Мы открываем сервер Properties, вот это вот, и выбираем, допустим, блокнот. Разницы нету. Вот. Можем это опять также убрать. Вот. Вот это, это дистанция. Вот. Вот это максимум, сколько мы можем строить блока вверх. Сервер IP. Это сервер IP, он сделан для хамачи. То есть, если вы будете играть по хамачи на этом, сервер, на этом сервере, то вы можете вписать порт, который у вас будет у вашего друга. Level сид. Вы можете вписать сид игры, допустим, любой сид, который вам нужен. Ну, не знаю, там какой-то сид на спавн, допустим. Nether. Это мир. Вы можете его включить, либо выключить. Если вам нужен, то можете его оставить. Если вам не нужен, можете написать false. Это командные блоки. Если вам нужны командные блоки, то вы можете их включить, написать true. Если вам они не нужны, можете написать false. Оставить. Сервер порт. Не рекомендую это менять, потому что сервер порт, он сделан для того, чтобы открывать порты и чтобы вы могли, допустим, по IP играть. А, если вы хотите, чтобы я сделал этот ролик, то напишите в комментарии «хочу-хочу». А перед этим поставьте лайк и подпишитесь на канал. Здесь гейммод. Допустим, если вы хотите режим игры какой-то поставить, допустим, я хочу, чтобы у всех был творческий, то мы ставим один. Если вы хотите, чтобы у всех был приключенческий режим, режим приключений, ставим два. И если чтобы хотите, чтобы он был в спектатор-моде, то включайте 3. Это РКОН пароль Если вам нужен РКОН, то можете его включить. Это сделано для автодонатов. Опермишен ⁇ это левел, это, это уровень опки. То есть уровень, какой будет получать опку. Вот. А, максимальный уровень — это четвертый. Вы можете поставить, допустим, первый и выдавать другим, а потом включить обратно четвертый. Давайте теперь... А, вот это я тогда оставлю, это потом я расскажу, что это. Это сейчас нам как бы вообще не понадобится. Генератор ситтингс — это генератор настроек. Потом, это ресурс пак. Допустим, вы хотите поставить какой-то допустим, ресурс-пак, чтобы у него были, не знаю, какой-то дизайн какой-то каких-то предметов, допустим, не знаю, фейтфул. Вы пишите туда ссылку на скачку: это э, сколько игроки могут стоять на месте в АФК. То есть, допустим, э, допустим, у нас будет игрок, ста, тут он у нас будет по умолчанию стоит 15 минут, и вы можете поставить, допустим, 20 минут или 30 вот так. Level Name — это имя нашего мира, который сейчас будет называться. То есть наш будет, допустим, называться World. Вы можете его переименовать. Moted — это описание вашего сервера. Лучше пишите его на английском, так как у вас он не поймет. Я потом покажу плагин. Я, наверное, сейчас, ну чуть попозже покажу вам плагин, на котором вы можете писать на русском языке. Force Game Mode, это э, гами моды э, Это нам нужно для того, чтобы сбрасывать режим игры. Допустим, вы, за, вы заходите в какой-то, не знаю, вы вышли из игры в креативе, а обратно зашли, и у вас останется выживание, допустим. Дебаг, и хард, э, дебаг, это, думаю, понятно. Потом хардкор, хардкор, э, хардкор режим, думаю, тоже понятно. White List, э, белый лист, вы можете его включить и написать его... Добавить игроков. Допустим, вы хотите, чтобы у вас сервер был приватным. Вы добавляете его вот сюда. В... О, сейчас найду. В Help, UML и все. Где-то там. Вроде там. Все. Теперь тут есть PvP. PvP, если вам нужно, PvP, допустим, на сервере, то можете его включить. Либо же я покажу либо же я покажу вам, как его можно отключить. Спавн NPC. Uh, допустим, uh, NPC — это, допустим, плагин citizens. То есть если у вас будет стоять citizens, вы можете как бы заспавить NPC, либо же NPC как жителей. То есть тут можно либо заспавить жителей, либо, э, жителей, либо не надо. Uh, генерировать структуры. Генерация структуры — uh, это значит, что, допустим, деревни или какие-то шахты у вас будут регенерироваться. Генерироваться автоматически. Это спавн животных. Если вам нужно, можете включить. Если не нужно, выключайте. Потом... Вот это я пока что оставлю. Тоже покажу потом, что это. Это дификульти, это сложность. По умолчанию у вас стоит легкое. По умолчанию. Вы можете поставить, допустим, 0 это будет мирное. И так далее. Это я тоже потом объясню. Это пока что нам. Ну, в этом ролике нам пока что это не понадобится. Это level тип. Допустим, у нас. Э, вы хотите, допустим, поставить какой-то, допустим, расширенный мир. Пишите расширенный, только по-английски. А так, по умолчанию, вы будет стоять вот так, дефолт. Это спавн, э, спавн монстров. Допустим, если вы хотите, чтобы у вас спавнились монстры ночью, то ставите true. Если не хотите, нет. Это максимум игроков. Допустим, я хочу поставить 2021 игрок. Разницы, в принципе, нет. Или даже 2022 игрока. Это ресурс пак. Рекомендую его оставить. Это изначальный это ресурс пак по умолчанию. То есть, он будет заставлять игроков скачать этот ресурс пак. Онлайн-мод. Смотрите, онлайн-мод, когда у вас стоит онлайн-мод true, тогда у вас, тогда игроки смогут заходить только те, у кого есть лицензия. А если вы не хотите, допустим, чтобы все могли заходить из, из пиратской версии, из лицензии, то тогда пишите false. False. Готово. Потом, вот это allow fly, то есть могут ли игроки летать. Вы, я поставлю false, либо можете true. Это максимум World, то есть насколько мир может загружаться. Вот столько. Вот такое число по умолчанию. Готово. Думаю, я рассказал про все. Думаю, вам стало примерно понятно, что и все это значит. Все. Давайте же тогда запустим наш Майнкрафт. Сейчас мы... Давайте сейчас запускаем наш сервер. Все, наш сервер готов. Давайте я тогда запущу Майнкрафт. Так, мин... Вот, у меня Майнкрафт-лаунчер, давайте его откроем. Давайте, открывается наш Майнкрафт-лаунчер. Сейчас у нас он за... обновится и готово. Так, парепаринг спавн-арео, ста... все. Как только у нас все у нас доделалось, все, у нас готово. У нас все загрузилось, все, если у нас больше не грузится, значит у нас сервер готов. Все. Открываем, Давайте мы, наш Майнкрафт Лаунчер. Давайте заходим. Допустим, я хочу с Аптифайном зайти. Вы можете с обычным Майнкрафтом зайти. Разницы от этого не станет какой-то весомой. Давайте открываем. открываем. Включаем, включаем наш Майнкрафт. Все, у нас загружается наш Майнкрафт. Все, загружается, загружается. Нам осталось, в принципе, немного загрузить. Готово. Теперь, смотрите. Если вы, у вас уже есть порт то вы пишите ваш IP-порт, который вы подключили. Если у вас его нету, то мы, смотрите, что пишем. Нажимаем по адресу. Вот мой IP-адрес. Вы можете по нему заходить, когда запущен. Либо же пишите «localhost». Пишем локал «local хост и подключаем. подключаемся. И здесь, кстати, если у вас такое появилось, некоторые функции надо разрешить доступ. Обязательно. Все. Пишем локал хост. нажимаем «подключиться». Готово. Все. Мы запустили наш сервер. Наш сервер полностью готов, спавн. Я сделала, наверное, в части номер 2. Я, наверное, я рассказала вам самые основные настройки, но еще хотел бы еще упомянуть. Смотрите, если вы хотите, допустим, перейти в режим, не знаю, мы один прописываем, точнее, допустим, мы прописываем, допустим, креатив мы хотим прописать, видите, у нас не получается, вот мы прописываем. Вот, видите, у нас пишет «Sorry, but you don't have permissions». То есть вам не хватает permissions. То, что у вас нет прав, якобы, вам пишет. Смотрите, что мы делаем. Мы нажимаем, мы выходим и, смотрите, смотрим вот в эту вот, можно сказать, табличку. Давайте скажем, ну, сервер. Пишем «Оп» и пишем ваш ник, допустим, мой ник Мегаксион. Нажимаем «Enter». Все. У нас теперь есть все права. Нам должно обязательно написаться от, сервер, от лица сервера. Мегаксион, ваш ник, теперь оператор. Все, теперь мы можем прописать, зайти в креатив. Ой, подождите. Готово, все, мы зашли в креатив. Все, у нас все это работает. Вот, видите, как видите ли вы. Все. Ну, думаю, самые основные настройки я вам рассказал. Если у вас будут вопросы, можете писать. Мне, либо же просто напишите мне в комментарии. Ссылка есть в описании. На все плагины, которые я скачал, или же все наши ядра и т.д. Ну, я ролик, наверное, буду заканчивать. Спасибо за просмотр. Те, кто просмотрел, напишите «Я подписан». И те, кто подписан, реально, вам реально будет огромное спасибо. Если вы написали «Я подписан», то Тогда я посмотрю, если вы реально посмотрели этот ролик до конца, вам реально спасибо огромное. Я для вас сделал специально ролик, чтобы у вас не было, допустим, больше каких-то понятий, что вы не знаете, допустим, как сделать свой сервер. Теперь вы будете знать, как его сделать. Следует давайте, спавн будет готов через несколько дней. Давайте, у нас... Мы начнем его строить через парочку дней. Давайте через день ка два будет новый видеоролик. Но пишите в комментарии, получилось у вас или нет сделать свой сервер. Ну, а с вами был я, Game. Всем пока-пока!